Всем привет, ребят Сегодня Калину 2 спорт настраиваем но ну, а она на распред Валах спортмаш 9.8 И с пазами 292 Ресивер здесь тм стоит Соответственно разрезные шестерни выхлоп здесь проставка то есть не 4 2, 1, а именно проставка ну и естественно все это настраиваем на эспотронике вот он здесь сейчас висит там э, на родном месте родной блок управления просто пока приткнули так соответственно диалинк адаптер ну и sp -тюнер. мы уже прокатились немного посмотрели, что-то как, поднастроили. Сейчас э, остановились покрутить валики. Ну, в принципе, валы покрутили, чуть-чуть фазу раскрут, ну, раскрыли. Но не будем сильно, потому что это гражданский как бы автомобиль, и тут нет смысла как бы особо там выкручивать а, Да, форсунки здесь Денса на 360 кубов при трех барах. Хотя они такие, в принципе, особо здесь и не нужны, но стоят. Ну, в принципе, больше ничего. Что у тебя еще тут сделано вообще? По мотору, в принципе, валики, да? и Есть 83 поршневая. А, 83 поршневая, низ, да, я еще забыл. И, в принципе, и все, да? Ну, как-то вот так вот. Сейчас поедем дальше, прокатимся, я уже поснимаю на ходу. закрою от ушел уже давно катаемся как бы вроде никаких проблем нету единственное только у нас на тросу кулисы переключение передач там есть вот эти шарниры крышечка с пружинкой выскочила но вовремя остановились и починили все это дело сейчас наклей посадили вроде не отваливается по крайней мере едем все нормально Обучение нормально проходит То есть никаких проблем тут особых не вижу Поправочка тоже нормально строится Сейчас покажу ее Ну вот она Здесь немножко надо, конечно, фильтрануть Но у меня максимальное еще разрешение Где-то вот так вот выглядит От, двух, от минус двух до двух И Со вот так Сейчас фильтрацию небольшую проведу Так что выкатываем, едет вроде более-менее нормально, то есть проблем не вижу никаких. Да, еще забыл сказать, что здесь 104 ряд и главная пара 4,3. А? Да, и пеленая голова, вот владелец еще говорит. Ну, больше мы не стали крутить валы, потому что я не вижу смысла, иначе мы упремся в какие-то там более высокие обороты. Ну, по наполнению. То, что нам здесь не надо, потому что это повседневный автомобиль и провал по низам очень сильный, плюс холостой, рваный. Ну, как бы, ничего в этом хорошего я не вижу. Кстати, очень радует вот последняя прошивка от патроника 5.99, но, судя по всему, что у Николая еще свежее есть. И Espatronic здесь версия, вот у нас 5.99, у нас прошивочка и СПТРОНИК О, СПТЮНЕР, как таковой uh, Уже не первый раз катаю И тут проблем как бы нету Единственное, конечно, хотелось бы еще выкатывать Базовое цикловое наполнение Сразу, это когда Выкатываем, соответственно И поправку, могло бы и базовое Сразу выкатываться, ну, по крайней мере, оно uh, Могло бы туда Прописываться, так же, как И когда на датчике абсолютного давления Катаем Катаем uh, дабы писаться прогнозируемое давление в таблицу, опять же, также и базовое цикловое, ну и все остальные вот эти параметры, чтобы не выкатывать их по 20 раз, там, переключая на дроссель и с обратно, что как бы не есть правильно. В принципе, ничего не мешает это сделать и э, одновременно все. Как это сделано у Максовой матрицы, и пишется все дистанционные фильтры и базовые, и поправки и все сразу же просчитывается. Здесь же приходится вручную. Ну Николай обещал сделать, посмотрим, конечно. Подождем, потому что это облегчит очень сильно жизнь и ускорит время настройки. Ну, в общем-то, так-то все, все хорошо у нас. на финском заливе на дамбе то есть вот сверху там вот мы проехали самую нижнюю точку ходят корабли из бухты в финский залив ну и дальше уже туда здесь же опять же шлюз как таковой закрывается створки чтобы от наводнений избежать ну то есть чтобы наводнений в питере у нас не было да вот там походу ходу тучи уже штат у нас как Ладно, еще дальше поснимаем Ну все, мы закончили Покатались, все как бы отлично Никаких проблем не, не возникло Единственное, что С запуском на, под конец я поковырялся Чтобы нормально все запускалось Перегазовок не было, или провалов В принципе, ну как бы все запускается Как надо Работает тоже нормально Сейчас покажу, как кстати, запуск Еще раз проверю заодно все чётенько холостой 1150 сделал ну блок управления потом ты блок управления потом не забудь при это поставить чтобы он ну то да вытащи а этот поставь Хорошо. так что все выкатано все отлично работает но если какие то проблемы будут в течение там ну, вот этих дней пока ты не уехал за... заезжай и решим их же фиг знает там бывает еще а на холодную запуск какой нибудь знаешь ну вот э, такие темы хотя по идее все должно быть нормально ну не факт уж бывает всякая ерунда блин. поэтому тут гадать как бы нереально надо остудить мотора сейчас мы его не остудим с тобой запуск нормальный вроде бы перегазовок нету ну вот а, так что настроили, все нормально. Ну, даже не знаю, что еще сказать. Вроде проблем не возникло у нас никаких, по крайней мере. Ездили очень долго, проехали мы что-то 500 километров да, с тобой. Да, около 500 километров. Так что, если вам настраивают за полчаса там или за час, то бегите от таких настройщиков, потому что, ну, это нереально настроить. Все эти режимные точки попасть нереально за это время, Блин даже если куда-то попали, там плюс-минус на остановку, там так, э, с радиусом немереным э, э, всех этих настроек, получается, ну, точки режимные, это тоже полная ерунда. Потому что там смесь постоянно скачет, лучше настраивать вначале грубо, а потом до, ну, длительное время уже более точно. И получается, как бы, ну, смесь точнее, соответственно, и едет лучше машина. Так что не забывайте, если предложили вам полчаса, это все бегите нахрен на таких специалистов. Лучше не обращайтесь к ним никогда. Так что, ну, в принципе, все. Не забываем обязательно ходить под видео, там у меня ссылочки на Драйв Контакт. И, ну, соответственно, жмем колокола, подписываемся и ждем новых видео. В общем, всем пока и до новых встреч.